Не открывается, не закрывается, да? Ничего не происходит. Ага. Угу. Так, ну давай... Я не знаю, нажмем кнопку. Посмотрим, что у нас тут есть. Потому что что-то же должно быть. Для чего-то же нам отдается эта вода? Правильно? Я могу э, кнопку нажать с этой стороны, а могу с той стороны нажать. А, в принципе, я могу всплыть сюда. Ага. Что-то как-то.. Э, Что-то я напутал, походу. Потому что. Ну да, чемоданчик вот чемоданчик, мы берем его, что светит Интересно. Что сек. Спасибо. мы берем этот чемодан а, ну да включаем опять воду он у нас всплывает и мы по нему вспираемся вот сюда гениально Ребят, я просто гений. Ух ты, поезда есть? Ага, ну я понял, для чего эти поезда есть. А? Блин. Это было немножко неприятно. тихонько за один раз не получается все сделать на геймпаде еще на геймпаде приходится короче крутить вертеть вокруг Отлично. Так, ну не стани, не стани. Все, все хорошо, все обойдется. Тихонько. Я уже мастер. Мастер откручивания вентилей в этой игре. Я чувствую, как по мне приливают силы откручивателя вентилей. А, блин открутил короче понятно я думаю вы все это важен наверное. на старых внимание марш же долго приходится то все делать не ну реально чуть не зафейлил опять Крутить, конечно, легко, только вот эти вот фигни мешают. Луч света этот. Луч света золотого. Давай, давай. Пацан, как же медленно ты крутишь. Серьезно. Ах, тихо вот я как будто бы знал что так и будет чертовы лучи пианино какой-то глобус так не нравится мне это место не нравится Ох, ⁇ -мо ⁇ Что тут есть вообще хорошего? В этой игре ничего хорошего. Так. Мы как-то все ниже и ниже спускаемся. Все ниже ниже я вижу эти поезда. как будто его все просто черт там собаки там собаки это очень плохо Что у нас снизу есть? Ничего нет внизу. и скориться мы никак не можем, правильно? Угу. нахрен, псина тупорылая собака ненавижу собак ну, так, конечно, красавчик Ох ёп Отлично, да. Нет, то слово... Блин, миллисекунды. Доли секунд не хватает. Возможно, мне стоит сделать по-другому Сейчас спрыгиваю так по идее будет правильно блин там три куска, я не думал что внутри нужно доски отрывать. три доски кто бы мог знать Вторая доска, вторая. Так, давай. Тут уже вырвал доску, кстати говоря. Просто странно. Они все здесь. эти псины измотали они мне нервов конечно так, ну что тут тут по идее все просто Субмаринка, Sub да? Это наш единственный шанс, да, уплыть куда-либо. И чем мне ее... Её... Ага. Нормально вниз